Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала. С вами как всегда Веном. Мы продолжаем прохождение StarCraft Remastered за зергов. Сегодня у нас какая будет третья глава уже. Килмарийский синдикат. Надеюсь, будет интересная миссия. Давайте ее начнем. Килмарийский синдикат. Флагман Гиплилуна на орбите мори. Все аннуляторы уничтожен! А Керриган снова повелевает своими зергами. Боюсь, она забудет про уговор и придаст нас. Понимаю, Феникс. Мне бы тоже хотелось верить, что она играет честно. Но боюсь, для этого я слишком хорошо ее знаю. Кажется, насчет ОЗД она настроена решительно. Вопрос в том, что будет с нами, когда она победит. Ей совершенно нельзя доверять. Но пока мы не вернули Кархал, придется с ней сотрудничать. Заткнись, Арктур. Будь мне интересно твое мнение, я бы его из тебя выбил. Ты уже забыл, что она превратилась в это по твоей вине? Мальчики, ну когда вы уже научитесь жить дружно? Керриган, твои силы готовы штурмовать Кархал? Почти. Перед этим мне понадобятся существенные запасы ресурсов, чтобы создать новые ульи. Как насчет добытель для меня, джентльмены? Похоже, у тебя уже есть план. Выкладывай. Я предлагаю нанести визит к Синдикату. Море — один из богатейших источников ресурсов в Секторе. Если вы преодолеете линию обороны и похитите достаточно минералов, мы сможем начать полномасштабное наступление на Кархал. Дело рискованное, но думаю, мы справимся. Феникс, ты как? Если это повысит наши шансы, я лично возглавлю атаку. Ну и славно тогда вперед думаете они что-то подозревают моя королева разумеется они же не идиоты тюран они предпочли мириться со знакомым злом чем векством к незнакомому стремиться просто они не понимают какой будет цена этого выбора да видимо это прям все идет к не очень хорошему финалу. Тем более, что тот самый Дюран, который предал ОЗД, сейчас воюет за Керриган, и вообще непонятно, кто такой Дюран. То ли это человек, то ли это, возможно, какое-то другое существо. Ладно, что ж, начинаем, но надо всего лишь 10 тысяч минералов накопить. В общем-то, кажется, как будто задача-то и несложная. Серебра. мне нужно, чтобы ты заразил как можно больше командных центров. Они понадобятся для предстоящего штурма Кархала. Начинаем нападение А, у него нет сейчас, да, возможности? Ясно Так, все, у нас есть одна база. Ставим давайте здесь Даже инкубатор. Верится, что я стал на сторону злейшего врага, чтобы спасти наш сектор. В последнее время судьба будто насмехается над нами. Феникс, ты говоришь, как усталый старик. Хоть я на 368 лет старше тебя, юный Рейдор, я все еще полон сил. Я еще могу, как принято говорить у вас, тиранов, быть равным среди лучших. Беру свои слова обратно. Но равным среди лучших. Интересное словосочетание. Опа, а это кто такие? А это мне не нравится, кстати, это уже такое прям хорошее нападение не устраивает. Нам надо... Тут минерал еще захватить будет. Так, они все перлись с этой стороны, значит нам надо сюда идти, чтобы их базы загасить. Так, ясно, база у них, походу, не такая не уж и маленькая. Ребята, для поддержания ульев, мне нужно как минимум 10 тысяч единиц кристаллов. Это вообще в смысле надо добыть? Или это добыть надо именно, чтобы я их не тратил? Нет, это, видимо. А, это, видимо, чтобы я их не тратил, ясно. Так, ну нам надо все равно очень много минералов, чтобы можно было отбыть, отбить вот эту, например, базу. Для начала, конечно, разведать желательно, что там вообще находится. Сейчас отправим туда нашего... нашу королеву. Блин, и она, походу, далеко не улетит. Прямо сразу ждут ее под ручки Галиафу. Она может, в принципе, паразиты накинуть, да? Нет, так просто не заберешься сюда. Надо доходить до шпиля. По-любому. Без шпиля никак. Так, что ты заколебал? Усаживай сюда войска свои. Мне это не нравится. Ну, а тут надо еще базу будет захватить Однозначно Так, давайте отправим кого-нибудь туда Какую-нибудь небольшую Небольшое войско какое-нибудь И вот тут как можно быстрее начнем добывать. Мне надо уже надзиратель делать, нового. Да. Ну, так, слушайте, тут у нас появился инкубатор. Такие... эволюционная камера называется. Вот суки. Атаковали все-таки эту базу. Так, мы настроились. Да ⁇ -мо ⁇ надо идти на крайние меры Подожди ты, е-мое, так пещеру у нас ставим давать. Так, эволюционная камера работает. Зерлингов давайте создадим еще. Товарищ а, так, нам нужен шпиль. Нам для этого надо логово. Называем здесь тогда давайте логово. Угу. Какие-то войска появляются наконец-то. Все больше и больше у меня войск Это прекрасно Игры иду еще получше Так, я смотрю вокруг нас прям базы врага есть Поэтому нам придется пробиваться сквозь них так, Логово пока у нас нету, да? Нажимаем алюминиционную камеру создать здесь вот Ставьте ее мне так кажется, там, скорее всего, вот с этой стороны очень мало баз врага. А давайте еще скорость увеличим. Закопку развиваем. Так. Блин, опять у меня надзиратель улетел. Жду так, давайте шпиль нам делайте. С логово королев. Че еще? Пока больше ничего. Добывайте дальше. Нам сейчас надо муталистков как можно больше. А, нет, слушай, нам еще надо бы один шпиль Чтобы грейды как можно быстрее сделать На моталисках А еще можно улей поставить, да? Это совсем прям супер крутое здание Ну хотя нет, слушай, на скорость передвижения делать я не буду улучшений. на скорость передвижения не будут делать. Так, ну Нет, слушайте, нам надо вот это вот щепление. Вот, это... Панцири тоже не нужны. Нам сейчас нужно больше всего муталистков именно развивать. Воздушные войска нужно развивать, короче. Потому что воздух здесь так... Топовое, что вот можно было сделать. Они еще и могут здесь превращаться, да, в этих. В... Ну, короче, вы поняли меня, чтобы с воздухом можно было по земле атаковать. Я забыл, как эти называются войска. Стражи они называются. Ну, конечно, это понятное дело, что это в русском языке так их перевели, а в английском, скорее всего, не по-другому называются совершенно. Так, у меня минералов не хватает. Сейчас чуть за наг <свист> я думаю здесь надо еще создать О, бог. Я вас так напали. стороны еще атакуют они да. надо атаковать вот этот вот низ я думаю скорее потому что там наверное и сидят такие находятся их бараки вот эти все здания производственной мощности потому что откуда они нападают да вопрос такой сложный возникает явно откуда снизу да что там, кто нападает постоянно? Дальше развиваем. Нет, я, наверное... Я пока, наверное, только в воздух пойду, чисто муталистов. Не буду идти чисто... Войска, которые атакуют по земле, потому что это довольно так проблематично потом будет воевать. мне, Пока именно по земле чисто. Ой, сколько у вас тут всего ⁇ -мо ⁇ боже мой Чего так куда побежал феникс Айур. просто Айур. ушел на конец карты Нормального его так выстрели. Да, там хорошие такие прям позиции заняты врагом. Так, надо, короче, нам ультралисков. Нам нужны ультралиски сейчас. Там без ультралисков пробиться даже с помощью стражи будет сложно. Даже с помощью стражи будет тяжеловато, но у нас просто будут там выносить войсками. Так что ждем появления. Ждем появления здания пещеры ультралистов. Начнем их нанимать. Даже одним воздухом пробиться будет тяжеловато. Можно, конечно, постепенно подтачивать их позиции Это это с большими потерями только возможно, потому что сами видите, как они, а, как они нас обстреливают. Какие-то рыбья. А? И жиловато. Требуется больше генералов, и весь пена требуется больше, я так понимаю. Так, ну сейчас создадим ультралисков. Я думаю, что с помощью ультралисков будет гораздо легче. Перешлем пока что всех туда Чисто вот такая вот аргумная сейчас будет здесь Блин, охренеть Какая то бадья огроменная Тут еще целая куча надзирателей блин, мешает Так, все, давайте сюда. Давайте нападаем. Что это, всех что ли убили ультралиска, серьезно? О, твою мать! Охренеть. Как туда пробиться туда? А, нет, они вот тут стояли. Блин. Двоих убили, а двое еще остались, я не знаю где. Супер. Ой, скорость передвижения надо повышать, короче. Да, надо броню еще им повышать, потому что без броня они вообще умирают, там как-то ничего делать Короче, все-таки улучшения мне нужны на наземных войск Плюс мне там очень нужны королевы Причем с полной, с полной энергией желательно. А где у нас этот долгий энергии Энергию добавляем. Жестко, жестко. Они прямо нас вообще там выносят в ноль. В этом углу сраном Шпиль величия придется делать. Все-таки... Надо как-то скомбинировать армию, короче. Надо ультралисков, нам надо гидролисков, муталисков и королев. Вот такой вот войск состав надо сделать. Потому ну, что я говорю, без такой комбинации там делать ничего. Он просто нас выносит вперед ногами. Да, причем не муталисков, надо да, стражи стражей сделать будет. Стражи они далеко стреляют, и их только выносят, получается, в рейты. Так, теперь у нас надзиратели, которые быстро передвигаются, это уже радует. Супер. Откуда же вы беретесь-то, а? Так, эволюция завершена, это отлично, значит мы можем теперь делать стражей. Всех, кого мы можем, превращаем в стражи. Нам нужно больше, да понятно дело. хорошо сможете настрелять где у нас тут надзиратель и <Слышко> <Слышко> Так, по-моему, я потерял кого-то. Да. Если мягко сказать, то я просто кого-то потерял. Снимайте главное вот это вот здание Так, давайте всех ультралистов послаем в атаку. Или нет? Какая атака нахер? Эй, чё тут за херня происходит? дроизки сюда добрались без них атаковать очень опасно давайте я дальше продолжаем нападение Ну да, можно и так, в принципе, Марс воздухом, главное, валить их и все. Я опасался, что стражи совсем тонкие. Но нет, они в принципе нормально так держатся. Много выдерживают ударов. Всю эту базу, можно сказать, мы выкосили уже. В принципе, уже некому защищаться. Сейчас мы дойдем до самого главного, эксцентра и объема. Тиранов поистине безгранично. Да уж. Я с тобой согласен, друг. Хочешь, так, идем. Давайте-ка ставим еще там одну хэтчери для добычи. Можно уже устанавливать. Да, долго не сопротивляюсь. Надо скорее, потому что я тупил. Я тупил сильно. Себя бы не тупил, можно было гораздо раньше это дело, дело сделать, потому что я опасался, что, что Стражи все-таки не выдержат атаки, но вот комбинация Стражи плюс Гидролиски, она оказалась вполне играбельной. Так, яй-яй-яй-яй-яй. Даже ультралиски здесь не нужны. Но не, если бы территория была поболее такая широкая, можно было бы гидралисков, ой, заслать. Но они не мобильны, так сказать. Поэтому их стать в такое узкое место, когда их танки расстреливают, это просто жизнь какая-то начинается. Ну и все минус красный, короче. Еще осталось, получается, у нас помимо красных еще синие и, и коричневые. Может быть, конечно, там выше еще есть какие-то тираны, я не знаю. Нам туда добраться бы, если мы хотим это узнать, да? Почему атакуете моих стражей, сукин дети? Давайте несколько рабочих туда отправим всех сюда на добычу так давайте опять нашу нашу сборку сюда отправляем сейчас будем дальше косить теперь синих Зиратель здесь у нас имеется, так что давайте нападаем. Что там о, да? Отлично, минус. Сейф войска. Продолжаем косить их. Добывайте все минералы. Драдиско не идет огонь, он все жестко Так, все, снесли один космо... космический центр, их один снесли, остался еще один. Да, он посылает до сих пор своих, своих райтов Нам снести главное вот эту вот хрень. Сносите Космопорт. Вс, космопорт снесли еще один, Ну теперь они точно безоружны. Я предпочитаю масштабные баталии. Операции, подобные и не для меня. Как бы мне хотелось вновь отправиться в бой плечом к плечу с братьями-протасами, надеюсь, это время еще придет. Да, не бойся, придет еще это время Феникс. Не в этой жизни, так в следующей, как говорится. Ну что у нас, тут есть еще научное судно. Но оно, конечно, очень боязливое, и оно может, в принципе, отступать спокойно, поэтому... Неудивительно, что оно убегает от нас. Все, это минус все войска, по сути. Дальше уже там пошли, походу, одни только здания, да и всякие туретки, которые нам вообще не опасны. Синего мы тоже разбили. Остался еще один тиран, ну, по крайней мере, насколько я вижу Хотя такую большую часть территории навряд ли занимает только один коричневый. Не, там есть еще один тиран какой-то. Так, давайте пересылать рабочих. Можно уже послать их сюда, было бы каких-нибудь. Вот, например, вот этих рабочих, потому что они без дела стоят вообще. Куда-нибудь сюда пока летите. Ага, там теперь белый, я смотрю. Так, окей, Саша белый. А, там еще и оранжевый есть. -мо, сколько у вас, ребят? Сколько у вас там этих войск? Так, слушайте, наверное, зря она напала сейчас на оранжевого. Он сейчас сагрится и прилетит сюда дофига в рейтов и всякого дерьма, который я не смогу уничтожить. В чем проблема? Подождем немножко. Можем пока, в принципе, поразвивать войска. И гряды, остальные это делать. Так, ну, можно, в принципе, и этот тоже здание построить. Конечно, так себе себя наверное, вообще не нужно. А, тут у меня все, да? Муталиска лететь сюда. Добивать на личность судебных, Так. Но нужно здесь гидравлика. Давайте пока что разрушайте базу. Четыре гидравлика то маловато, знаете ли. Я не пойму, они даже не защищают свою базу У них что ли минералы кончились? что они? Или они совсем лохи? Типа даже не сопротивляются Ну а кишки, мы сейчас их просто уничтожим Да уже полбазы разбили Да, это просто анексия, я бы сказал Мы не почувствовали никакого Сопротивления Минус оранжевый Еще осталось всего два тирана Ну, я так думаю, уже два точно, потому что Если белый, есть сверху Есть коричневый Ну, наверное, это все Это вот два последних противника моих Давайте сюда. Все готовимся. Готовимся к атаке. Да, мне кажется, у них что-то закончилось. Раз что они даже ничем не атакуют. Кроме гулялфов, всякого дерьма. А, нет, пошло, пошло дело. Начали появляться марики новые. Но они не успеют появиться даже, потому что у меня столько сейчас уже этих стражей, что просто жесть. Вы сами видите, насколько их много. Или у них просто в райтов нету, возможно, да. Слушайте, у них нет космопорта, поэтому в райтов и не появляется. Потому что тут единственная их надежда была, это чисто на в райтов. А против э -э, голиафов мои стражи вообще без бессмертным, так сказать, их ничем не уничтожишь. Там, кстати, что-то еще когда то здание оставалось, и <с> не добил. Капец. Что-нибудь Феникс еще скажет или все будет молчать теперь. после до этого он столько... Фраз сказал, когда мы уничтожали какие-то командные центры. Теперь он молчит почему-то. Так, это что, это белый был? Белый решил на меня напасть. Интересно, что-то он все время сидел, он ни черта не делал, теперь решил напасть. И да, причем Сергей, правда, он нападает. Тут Феникс, нам скраится, у него достаточно много брони. давайте еще наших собачек пошли. Так, ну давайте возвращайтесь и будем нападать на последнего, на белого. На Сашу белого. Блин, дерьмо, они уничтожили мой детектор. И у меня сейчас, кстати, я попал в лимит. Что забавно. В лимите оказался. Давайте атакуйте. Так, а ч ⁇ у меня все три гидролиста осталось? Надо потерять успел. Ваши Тут уже пришел даже их батл крузер. Так, я думаю, нам пора отступать. Я думаю, нам пора отступать, потому что мы просто не справимся против батл крузера. У нас ничего нету против него. Давай-ка, лети за нами. Что-то я не понял, куда вы поперлись, ребят. Давайте всех туда посылаем Да уже можно Вот эти все отряды посылать вот так Потому что тут всего, одна, всего один белый остался И он нападает только на ближайшую базу верхнюю Его даже нижняя самая уже не интересует Так А, ну вот этого количества будет достаточно. Смотрите, все равно нападают наверх. Даже несмотря на то, что... Вообще, вниз нападает. Даже несмотря на то, что этот низ уже... Ну, база очень далекая. Он просто нацелен на, цен... на самое главное, видимо, базу. И все, его больше ничего не интересует. еще и так. Еще батл крузер. Да блин, атакуйте их. Капец. Сколько сносит этот батл крузер? Уже есть какая-то. Хлебец. таки уничтожили его не надо очень много гидролизм Прям очень много гидролизм Уйдите отсюда. Не, сначала хочу штурмануть последнюю базу тиранов. Хочу все-таки их уничтожить до конца на этой, на этой планете. Так что я до конца минералы добывать не буду, прям что очень быстро. Давайте в атаку идем. Все, давайте все в атаку, все войска в атаку. Блин. Хотите добычу, давайте-ка. Добивайте. Все, минус последние тираны. Ресурсы эм. То есть даже если несмотря на то, что я ресурсы не добыл до конца, я уничтожил последних тиранов, и за это мне дали уже максимальное количество ресурсов. Да, интересно, интересный подход у разработчиков к этой миссии. На 50 минут у нас понадобилось, чтобы наконец уничтожить врага. Это очень много, на самом деле, конечно. Можно было гораздо быстрее закончить эту миссию, если бы я не сдупил вначале с выбором войск. Но потом у нас начали воевать стражи, стражи всех убивали, и в общем-то... Победа была близка. Ладно, что ж, надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал, и оставляйте комментарии. С вами был Веном. Всем пока. Удачи.